Привет, друзья! С вами Владимир Шемер. Я нахожусь сейчас в Турции, на анталийском побережье, в отеле Ти 1 Светлана 5 звезд, который находится в Сиде. Друзья, я приехал инспектировать для вас отели, чтобы вы знали, куда вам ехать или куда вам не ехать. Или если ехать, то в какие условия. Но! Сегодня у нас 6 мая 2021 года. И в этом видео я хочу все-таки разобраться, какая же температура воды точная в море и именно в регионе Сидней, потому что во всех регионах я буду мерять температуру. Сейчас на часах 17 часов 39 минут. Я только недавно вернулся с инспекции отелей и, собственно говоря, как бы бегом на пляж, чтобы поплавать, ну и заодно померяем температуру воды. Итак. Сейчас на градуснике показывает ну термометре показывает 29 градусов это температура воздуха О! смотрите давайте сейчас зайдем чуть-чуть водичку и этот термометр опустим в воду и подождем несколько минут для того чтобы он показал нам температуру надеюсь он не уплывет сразу температура с 29 которая ну, температура воздуха упала на 25 градусов и уже показывает 24 градуса температура воды давайте подождем ну смотрите на часах 17:40 я думаю минут 5 он поплавает и покажет точную температуру а можете не поплавает волна большая смотрите значит 24 градуса эта температура держится держится уже Несколько секунд И никуда не меняется Поэтому я могу смело предполагать Что температура воды 24 градуса Волна конечно не маленькая у Так давайте посмотрим Сколько Ух. Времени у нас Уже этот Термометр плавает в воде Ничего себе Ну да, конечно если я его держать не буду Он просто уплывет нафиг одну минуту уже плавает что хочу вам сказать друзья я это не прерываю видео чтобы вы не думали что я там кого-то обманываю жульничаю или еще что-то в этом роде сегодня я посмотрел несколько отелей В принципе большинство отелей уже готовы принимать своих туристов и один отель совсем новый который еще строится друзья но уже в июне Будет принимать своих гостей возможно друзья может будет принимать а может и не будет принимать узнаем это только в июне месяца более того я был удивлен некоторые отели они закрыты но продажи идут в эти отели и на ближайшие даты то есть сегодня 6 мая к примеру 8 мая вы можете на 8 мая вы можете забронировать себе тур, к примеру, в Инсулу, которая находится в Алании, 5 звезд, но вы туда не попадете. И что это означает, что у вас будет совсем другой отель. Друзья, есть отели, которые работают и готовы полноценно принимать своих туристов. Есть отели, которые не работают и откроются либо аж в июне, либо туда ближе. К июню там 21 мая либо там 28 мая либо там 1 июня а некоторые даже которые планируют открытие на 1 июня они все равно еще не откроются но при этом вы можете купить себе тур так вот друзья если вы купите тур в отель который не откроется у вас будет просто другой отель вы это должны понимать поэтому важно друзья если вы сейчас собираетесь на отдых в турцию это конечно нужно делать и нужно ехать но ехать нужно именно в те отели которые работают и в этом я конечно могу вам помочь ну и моя команда так друзья смотрите на часах 43 минуты то есть три минуты плавает наш термометр в водичке. и сейчас он показывает 23 градуса друзья я думаю это окончательная температура и это температура водички которая сейчас имеется 6 мая 2021 года в регионе Сиде. и кстати она теоретически повыше чем в регионе кемер то есть теплее водичка именно тут в до еще раз смотрим 43 минуты то да что ж такое 44 давайте 44 минуты дождемся я думаю это будет сто процентов окончательный результат температуры воды ну давай 44 минуты друзья все заканчиваем эксперимент Итак. Показываю вам температуру. Значит, 23 градуса по Цельсию. Вода в море в регионе Сиде. Это германский, кстати, термометр. Поэтому я думаю, что он качественный. И показывает ну, реальную температуру воды. Друзья, это видео было конкретно для того, чтобы вы понимали, какая вода, то есть какая температура воды в море. В том или ином регионе в данном видео это регион сиде в принципе алания я думаю примерно та же самая температура воды завтра мы уже будем в регионе белек и завтра будет новое измерение температуры какая же водичка в белеке запомните эту температуру сиде 23 градуса хотя может быть в белеке она уже будет тоже приближенная к этой температуру, потому что билет недалеко от Сиде, и завтра уже будет 7 мая, а с каждым днем водичка все теплее и теплее. Поэтому, друзья, используйте этот шанс. Цены на Турцию сейчас ну просто нереально слабые, просто копейки. Вот, ну реально можно в крутом отеле, в крутом, ну в разумном понимании этого слова отдохнуть за очень символическую цену. К примеру, давайте так вот. Сегодня я инспектировал отель Мукарнас. Топовый отель Алани. Теплая водичка. Отличное питание. Хорошая, нормальная анимация, активный отель. Красивая, компактная, зеленая территория, и вы в него можете поехать ну в рамках, там, наверное, тысячи ну, 13-18 тысяч. На двоих из Украины. Ребят, ну это просто шикардос. Ребят, если вы классно если вы хотите отдохнуть дешево если вы хотите отдохнуть в мае используйте эту возможность сейчас мало туристов россия не полетела это печальное явление для турции и в принципе для особенно отелей турции но тем не менее отели стараются держать сервис на своем уровне я был очень удивлен и в принципе реально вот я нахожусь Стандартной пятерки, тут нормальное питание в рамках адекватности этого понимания. Нормальный алкоголь, да, анимации, ну, собственно говоря, нет. Но я не еду на море за анимацией. Я еду на море за морем. Я еду за на море там посмотреть, там покататься по экскурсиям, посмотреть красивые места. Ребят, это сейчас вообще можно круто сделать. Туристов почти нет Можно сделать крутые фотки. Ну и вообще, просто это. Идеальный момент для вашего отдыха в курсе. Друзья, я вам все рассказал и показал. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. Ну, либо если вы можете поделиться отзывом, вы тоже пишите их в комментарии под этим видео. Подписывайтесь на канал. С вами был Владимир Хемин, ваш адвайзер. До новых встреч, друзья. Пока-пока.